Говорить. Вот сижу, Бог просто побуждает сказать. Во-первых, действительно, в нашей церкви настолько мы все живые. Наша церковь настолько живи. Субтитры. Да, да, да. Но самое прекрасное, что каждый из нас, вот каждый, вот кто. Каждый свой вклад делает, то есть всем, чем мы, нас Бог одаряет, мы делаем свой вклад. Но, и, но все кинут нас прави нечто свое, има никакого роля. Мы вообще прекрасный субботник, для меня это было вообще такое для нас все маше откровение. Всички почистить мы только в церкви -то. мы, этот, В общем, когда... Ну, когда мы были в Украине, то для того, чтобы вот э, мы в своей церкви там сделать уборку, это надо прям вот э, очень редко кто побуждался. А здесь и все, и с маленькими детьми, и с обе у ребенка, и все равно сидят на церкви. Тогава и... никой почти не все согласявал. тук, в, в, в, в Варна, не успели... посетически устанаха следствужба и помогнаха. Не успели прийти с Кранива уже шаббат. Тут ну, праздник такой, шабад, <свят> и ну, несмотря на то, что добраться еще сюда с Крайнего надо, и, и до, вечером вот, добраться назад, до крайнего, это, если это вообще вычер, не проблема, для, там? Для, в первую очередь мы все делаем это для Бога, и не висичка твагу правильно за Господь. Аминь. Аминь. Спасибо.